Привет, аудитория. Итак, 269-й ивент UFC Шарли Соливера против Дастина Пария. Главное событие вечера. Бой за титул э, в легком весе. Дастин Пария, блин, серьезный боец. Однозначно буду топить. Он заслуживает э, титула. Уже давно его заслуживает, но тут он решил выбраться денежный бой с Конором, Два даже. Сильная ударка у него, но есть дыры в борьбе, есть дыры в партере. Поэтому я думаю, что если он будет побеждать, то только в ударке Оливьеру. оливера очень недоцененный боец. Лицо у него, конечно, доктор смерть. Очень серьезный уровень БЖЖ. Ударка, ну, неплохая ударка, но... Не вывезет он по ударке паре, поэтому однозначно он будет искать э, развитие событий в паттере. А, перевести он паре сможет, возможно, даже в первом раунде очень вероятно, и возможно, даже бой закончится в первых двух раундах. Потому что ну, Оливера понимает, что если бой дойдет до четвертого-пятого раунда, то он просто не вывезет паре по карде, потому что паре будет наращивать темп, паре будет пробивать э, комбинации. И по корпусу, и по тыкве. Нет, нет, нет. Оливейро однозначно будет искать победу в первых трех раундах. А даже в первых двух раундах именно в партере. Я думаю, что он найдет эту победу. Я буду болеть однозначно за паре. Но поставлю я на Оливейро. 3,6. Коэффициент. Победа с обмешенным удушением или сдачей. Оставляйте свое мнение в комментарии. Очень интересно посмотреть, почитать, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, до следующего разбора.